Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр И видео вышло немного позднее, я обещал снять видео на следующий день Но а, видео не, не получилось, так как хайп второй не работает И там сгорели наши 100 рублей, которые мы изначально вкладывали Но ничего страшного, я по-прежнему веду проект, не забил на него, хоть я и трачу на него минут по 5-10 по в раз в несколько дней Но а, подведем небольшой итог То есть на данный момент а, у меня уже было 3 инвестиции именно на этом сайте а Здесь вот видим два неактивные из них, то есть по ним я уже получил 129 рублей с каждого, то есть, грубо говоря, 56, 56 рублей с них чистый заработок был. И сейчас я закинул 159 рублей Дабы быстрее отбить те 100 рублей Которые потерялись Грубо говоря, чтобы не, а, не тянуть проект Как можно дольше, а просто Побыстрее это все сделать, я так сделал ну, Надеюсь, этот проект тоже не закроется Но если закроется, можно будет устроить вторую попытку Опять также же попробовать С 200, с 200 рублей стартовать И посмотреть, реально ли это со второй попытки будет сделать вот. На данный момент будем ждать 3 дня Когда у меня будет раз в день Начисляться сумма 68 рублей Но по опыту предыдущего проекта, то есть я мог, в принципе, не, немножко в плюсе быть, то есть я вместо того, чтобы вводить деньги сразу, ну вот как только они начислили, да, например, каждый день мне начисляется, например, здесь сейчас 68 рублей. Если я буду их сразу снимать, они мне будут сразу приходить на счет, то есть никаких проблем с этим не будет. Я сидел, ждал на, на тот момент, там у меня вот первое видео у меня есть, где я говорил, что вот у меня здесь есть деньги, но я их снимать не буду, потому что… А, нет, это на втором видео было. то есть я говорил, что я их снимать не буду, я подожду, когда накопится сумма все до конца. Это была небольшая ошибка. Сейчас я так делать не буду. То есть давайте пройдем мой кивик-шлек, который сделан специально этот проект. Что мы здесь видим? Старое пополнение, то есть вот это была моя первая сама оплата за первый хайп. Как раз таки тот, который сейчас до сих пор работает. Это был у нас 19.03.2017 года. Далее я заработал с него 129 рублей, мне вот они пришли, то есть 29 рублей в плюс Далее я 100 рублей снова сюда вернул, это уже вторая инвестиция, которая тоже закрылась И теперь я сразу же вводил, то есть как только я закинул на этот хайп 100 рублей, на следующий день у меня должен был закрыться второй хайп Там я должен был получить тоже в районе 120 рублей, но зайдя на сайт я увидел, что сайта в принципе больше не существует вот. Увы, печалька, но в принципе их настолько много этих хайпов и плачущих, и не плачущих Так что думаю, это еще не первая потеря в этом проекте Думаю, потери будут более интересные, более серьезные еще вот. То есть я теперь вывожу каждый день То есть вот видите, 23 числа я вывел 43 рубля 24 43, 25-го, сегодня, сегодня 25 число у нас, сегодня я вывел в с утра 43 рубля Это был, была последняя инвестиция и, то есть, ну, грубо говоря, 3 дня прошло, все и сегодня сразу же я закинул 159 рублей на данный хайп. То есть будем надеяться, что он не закроется до того, какие деньги.